речи быть не может, когда речь идет об упрочивании империи, об упрочивании династии. Севастополь. И только Севастополь. Устоит ли он? Что будет с Черноморским флотом? Удержит ли русский Крым? Удержится ли Россия? Британский флот в этот момент, при поддержке французов, штурмуют укрепление Бомарзунда на Аланских островах. Боже, третьестепенный крест, тупиковый нестратегический пункт, бои, длившиеся в сутки перерывом на ночь, высадка десанта, разрушенные устаревшие укрепления, потери, отчаянное сопротивление русского гарнизона. И все только ради сомнительной чести поднять над уинами Бумазонда британский французский флаг. А что дальше? А дальше надо идти в финский и штурмовать свой Абург, и пытаться высадиться в Хельсинки, А после этого лишь можно либо двинуться к Ревелю, либо прямо на Кронштадт. Вот стратегия, знаете ли, она дама суровая. Сначала создая опорные пункты, а потом уже наноси главный удар. И вот уже при штурме Слябурга выясняется, что французское командование вовсе не в восторге от того, что в основном французская кровь льется на этих забытых богом Аланских островах. А мысль о том, что ее дальше придется лить на берегах Финляндии и Исляндии, а потом перед Кронштадтом совершенно не вдохновляет не командующим французскими экспедиционными войсками, а у англичан таких войск Равных французскому отряду и нету, и императора. А главное, командующий Соединенным Флотом, адмирал Нейпир, очень точно понимает, что все это, что происходит, крупномасштабная, блистательная авантюра, никакой угрозы. Петербургу он создать при имеющихся. В силах не сможет. Все это будет максимум воздействия на слабонервных женщин и глубоко штатских придворных. Не более того. У него нет десантной армии. И взять у меня Отсюда. И тем более, когда флот появится в виду Кронштадта. Он сбережет материальную часть, и очень скупо будет расходовать британскую кровь. Это будет стоить ему карьеры. Потому что в Лондоне тоже хотят побед. И хотят испугать в Петербурге, но при этом не делая необходимых вложений и затрат, вот каким-то чудесным образом адмирал и его корабли должны вот значит, войти в него, а то, что это невозможно на практике, ну, не интересует ни адмиралтистство, ни правительство. Нейпир не будет штурмовать укреплений фартов, и тем более от перестрелок будет. Он не будет высаживать даже демонстративного десанта под Арнинбаумом, хотя туда будут дверты войска гвардии на всякий случай, и сам император проедет по дороге. И жители дач по Петерговскому и Оренбанскому шоссе будут с содроганием думать, выстрелится или нет противник, на более слабонервный поспешать в Петербург, Никто не высадится ничего не будет. И на Имперу ведет свои корабли, избережет материальную часть, избережет жизнь своих матросов и офицеров. И карьера его будет сломлена. После войны он сможет выпустить оправдательную книгу, где приведет конкретные, документальные... Показания, доказывающие, что ничего не могут сделать. После этого карьера вообще будет закончена. Но никогда власти мужчин не любят, когда их припирают аргументами к стенке, показывают, что они виновны, а вовсе не исполнители. Его захотят наградить. Орденом бани, между прочим, первой степени. То есть после подвязки первого позначения ордена. Он демонстративно откажется. Его ославят как трус, чуть ли не предатель. Так он и умрет. Но с точки зрения гражданского мужества, и я бы сказал, что адмирал вызывает уважение, ради лишней звездочки в рупалетах, образно говоря, ради еще одной орденской звезды и похвалы лондонской прессы, он не стал губить тысячи своих соотечественников. Десятки боевых кораблей бесполезные бесполезной Это говорит о том, что хоть он и не совершил гигантских военно-морских подвигов, но как командующий флотом он заслуживает в этом смысле уважения. Важно не только давать сражения, но важно уметь понимать, когда сражения точно давать не надо. И беречь крови своих соотечественников. Я бы сказал, что в этом смысле мы можем воздать должное этому британскому адмиратору. Ну что же? Я специально сегодня поглядываю на телефон, часы не работают, честно говоря. Да? да? Да, да. 59 минут, завтра в 10 часов у меня обязательно заочников. Они еще не знают, что буду милости это на сегодня все. А вот что будет в следующий раз. Мы встретимся с вами, можете в этом не сомневаться. Я уверен, что наша команда, несмотря на все трудности, внутреннего и общего порядка, который перед нами встаем, выполнит свою задачу. И пройдет не так уж много времени и снова в новом месте, но снова, мы продолжим изучение истории России. В следующий раз я буду уже рассказывать об обороне Севастополя. И посвящу практически всю лекцию обороне Севастополя в 1854 году. Это и был анонс. Как мы с тобой могли А теперь о событиях. Ну вот сегодня я сделал доклад на конференции Чем-то как то там, там заметил ни одного иностранного исследователя, который организовал наш комитет по делам молодежи, посвященный 75-й годовщине Сталинградского сражения в Политехническом университете. Это было. Вот. Доклад был посвящен битве за Сталинград, это был стратегический очерк Сталинградского сражения. То есть не детализированный рассказ о боях, а именно стратегический очерк, где я рассказывал о том, как возникла Сталинградская битва, как она в общих чертах протекала и показала закономерность неудачи немецких войск в излучине Волги, и закономерность окружения их под Сталинграду. Ну, вот мне надо за пять дней написать этот доклад теперь, чтобы его опубликовать. Сделать. А Крымская война, но гораздо более детализированный рассказ, будет идти через два дня на историческом факультете Институт Истории Большого университета вот. Но этот, э, эта лекция будет, по сути, повторением предыдущей. Там я отставал на полтора шага от того темпа, который здесь. Но там еще более глубоко мы будем разбирать военные аспекты боевых действий на Дунае, на Кавказе вот эти вот два месяца, и Синопское сражение. Вот через три недели снова будет лекция, она будет посвящена уже вот этим событиям, которые я сегодня здесь осветил, так мы и пойдем здесь на полтора шага впереди, там на полтора шага позовем. Но там в основном военные действия, без дипломатического Дальше уже там Дипломатическую историю там рассказал. Вот. Это наш самый ближайший план. Ну что, вопросы? которые у вас возникли по теме этой лекции.